Друзья, всем привет! В этом видео мы проведем обзор брокера InTradeBar. Вы меня просили в комментариях это сделать, но перед этим я вам покажу статистику, выводы средств и сделки по торговой стратегии Kigai Box, которая была в предыдущем видео. Опять же, я добавлю плейлист с этой стратегии в описании под этим видео. Итак, моя статистика общая на этом брокере, не по стратегии, это 19 плюсов и 10 минусов. А... Насчет вывода средств. Завел я депозит 100 долларов, вывел я уже 60 долларов и на счету 170 долларов. Теперь насчет стратегии. А статистика по стратегии. Вот все мои сделки по стратегии. Это у нас 10 плюсов и 2 минуса. Всего получается 83% успешных сделок. Не такой хороший результат, как хотелось бы, но это только первая неделя. Чуть позже в этом видео я покажу всю историю своих сделок, когда мы перейдем на торговую платформу. Но перед этим давайте с вами сделаем обзор на брокера. Как только вы зарегистрируетесь, вы попадаете вот на эту страницу. Давайте начнем сначала. Брокер and Trade Bar существует уже более трех лет. Также у этого брокера нет мобильной платформы, то есть только с браузера работа происходит. Смотрите, вы попадаете вот на эту страницу. Здесь вам нужно выбрать счет первым делом, демо или реал. То есть здесь переключение с демо на реал. Думаю, с этим все понятно. Если вам нужно завести депозит, вы переключаетесь на реал. Также снизу есть валюта, которая вам нужна. Здесь есть доллары и рубли. Можно одновременно две валюты использовать. И пополняетесь на удобную вам валюту. Способов выполнения здесь множество. Давайте перейдем. Вторая вкладка «Пополнить счет». Вот куча способов пополнения. Я считаю, что это огромный плюс платформы, потому что на Олимпия их очень мало, в разы меньше. Итак, здесь можно пополнить счет. Я лично пополнял с WebMoney и с Kiwi на этом брокере. Насчет вывода средств. Средства выводят моментально, но не всегда. Смотрите, в чем смысл. Финансовое дело работает в будни с 9 до 17 по Москве. В это время... Вам средства выводят очень быстро На WebMoney все автоматизировано То есть за 2 секунды происходит вывод средств на WebMoney На Kiwi там скорее всего в ручном режиме Потому что средства приходят немножко подольше Также при выводе средств здесь есть комиссия Комиссия, если с кошелька это 2,5% Если с карточки, то это 3% Плюс 85 рублей, насколько я помню Давайте уточним Fiq. Здесь можно нажать на FIQ и почитать. Комиссия на пополнение. Вот 3% плюс 80 рублей на карты. На кошельки 2,5%. Но если вы выводите сумму 7000 рублей или 100 долларов и на обороте более 150%, то средства выводятся без комиссии. То есть если вы пользуетесь большими суммами, то комиссии не будет. При обороте. Если у вас возникнут вопросы, вот сразу скажу на будущее, вы можете зайти в FireQ, то есть частые вопросы и ответы, здесь почитать все и написать в поддержку. Поддержка работает очень хорошо и быстро. Здесь смысл поддержки в том, что за каждый неотвеченный вопрос у них снижается зарплата. То есть они постоянно-постоянно мониторят и отвечают на все вопросы. Итак, думаю, с пополнениями и выводами мы разобрались. Давайте перейдем уже на торговую платформу Смотрите, переходим сюда И перед вами открывается вот такое вот окошечко Это риск менеджмент Можно его задать, можно не задавать Если у вас с эмоциями плохо, то это огромный плюс Вы можете ввести свои лимиты И платформа больше не даст вам торговать Если вы совершите данный какой-то убыток или прибыль То есть свою торговлю вы здесь ограничиваете сами Но я торгую без ограничений у в принципе с этим все хорошо, и не впадая в азарт. Без ограничений. Также здесь закрывается торговля на праздники, то есть все очень хорошо мониторится. Сейчас у нас выходные, поэтому ничего не доступно. Итак, вы зашли на торговую платформу, у вас здесь начало валютных пар не будет. Чтобы они появились, нужно нажать на вот эту вот звездочку, нажимаем. И здесь в избранные вы добавляете те валютные пары, которые вам нужны. Золото, кстати, убрали, насколько я понимаю. Раньше было золото. Итак, моя история сделок. Сразу показываю, листаю историю сделок. Можете сами все проверять, все смотреть. Вся история сделок на этом брокере, на этом аккаунте, это 19 плюсов и 10 минусов. К статистике мы потом еще попозже вернемся. Все, это вся история. Вот она. Итак, насчет суммы сделки. Минимальная сумма сделки 1 доллар или же 50 рублей. Время экспирации. Смотрите, что со временем экспирации, ребят. Перейдем обратно в профиль. В первое окошко. Здесь есть два режима. торговли классик и спринт. Если мы выберем классик и перейдем на торговую платформу, то время экспирации будет у нас по времени. То есть до какого-то конкретного времени. Не по минутам. И минимальное время экспирации здесь я 6 минут. В режиме Classic, И прибавляется оно по 5-минутным отрезкам. То есть смотрите, 17.15, 17.20, 17.25. Если вы торгуете на большое время экспирации, для вас это будет намного удобнее. Если уже вы торгуете на более мелком времени экспирации, то опять же переходим в профиль, нажимаем режим Спринт. Мне много раз задавали такой вопрос, почему у тебя такое время сделки. Вот, переходим в режим Спринт. И теперь у нас время экспирации по минутам. Минимальное время экспирации Одна минута, но не на всех валютных парах а, Самый минимальное Это по умолчанию Три минуты, но на некоторых валютных парах Есть одна минута, смотрите, допустим Австралийский доллар, японская иена Здесь доступна одна минута Но прибыль режется Насчет процента Прибыли, здесь он всегда фиксированный Проценты плавать не будут Это также огромный плюс платформа. Единственное, на конце часа могут зарезать процент, до 60, это имейте в виду. Не знаю с чем это связано, скорее всего это с сильными волатильными движениями на конце и на открытии часовых свечей. Итак, а, максимальная сумма сделки это 25 тысяч рублей или же 500 долларов, максимальное время экспирации это 500 минут. С этим все обговорено. Идем дальше. Давайте рассмотрим профиль, это у нас дизайн старый и новый, всегда пользуйтесь новым дизайном, почему? Потому что вы можете нажать сюда и прочитать. Насчет котировок мы также чуть попозже поговорим. Коэффициент Мартина можете себе поставить. То есть автоматически, насколько я понимаю, при убыточной сделке будет у вас увеличиваться сумма. Но я не пользовался этой системой, я не знаю. Поэтому можете оставить без изменений и вообще не трогать. По умолчанию он всегда один. График светлая и темная. Мне нравится темная. Валюта, доллары рубли. Смотрите, вот допустим, вы переключаетесь на рубли. У вас здесь совершенно другой счет. Вы его также можете пополнить. И в любое время опять же можете вернуться к долларам то есть торговать одновременно и на рублях, и на долларах. Торговля в один клик, ребят. А, можете включить, можете выключить. Я рекомендую, если у вас слабенький компьютер, может, лучше его выключить. Почему? Потому что вы можете открыть торговую платформу, чтобы посмотреть историю своих сделок. У меня такое уже было. У вас вот эти вот два окошка не прогрузится, вы нажмете на вкладку «Закрытые», потом в момент нажатия эти два окошка прогрузится, и вы заключите сделку. Это если у вас слабенький компьютер, поэтому лучше включить, точнее выключить, торговлю в один клик. Горячий клавиши я тоже ими не пользуюсь, а то мало ли что, вдруг я на клавиатуру что-нибудь уроню и минус депозит. Итак. Думаю, с этим разобрались. Идем дальше. Здесь есть своя статистика сделок, встроенная в платформу. Это очень удобно. Нажимаем сюда. Четвертая вкладка. Здесь платформа сама считает вашу статистику и дает вам какие-то рекомендации. Посмотрите, оценка количества сделок выигрышных хорошо. 66%. Здесь все показано. Можно также обнулить статистику, если вы заново начинаете пользоваться какой-либо новой стратегией или Хотите просто начать с чистого листа Также здесь а, написаны самые прибыльные активы и самые прибыльные экспирации Это вам может помочь в поиске а, закономерностей, которые у вас работают В поиске а, того, какое время экспирации для вас лучше, какой актив для вас лучше и так далее Думаю, сами поймете новости платформы, думаю, здесь все понятно, объяснять ничего не нужно FIQ тоже я вам объяснял И насчет котировок а Котировки на этого брокера поставляются с FXCM. Смотрите, здесь можно проверить все котировки, чтобы убедиться. Допустим, выбираем бы валютную пару евро-доллар, число выберем, допустим, девятое. Выбираем время 16.00 и нажимаем проверить. Здесь вам дадутся все котировки в это время от поставщика FXCM. То есть котировки каждую долю секунды. Вы можете все это посмотреть и проверить. Как это проверить? Заходим в Google, нажимаем, точнее вводим котировки FXCM. Заходим на инвестинг. И проверяем все котировки. Нажимаем допустим на евро-доллар и все проверяем. То есть все это можно проверить и сверить с платформой. Думаю, с этим все понятно. Безопасность. Здесь, думаю, все по-стандартному. Вы сами все поймете. Партнерская программа. Если вы не пользуетесь партнерской программой, она вам не нужна. Но по умолчанию она стоит у каждого. И вы можете кого-то пригласить и получать с него 1% от каждой его сделки. Ну и настройки. Я думаю, тоже все там будет понятно. Вроде все я рассказал, что хотел. Ничего не забыл. Если кто-то хочет испробовать этого брокера, у кого еще нет аккаунта, то можете перейти по ссылочке в описании и зарегистрироваться. Итак, на этом все, ребят. Показал я вам статистику, выводы средств, показал все свои сделки. Давайте по скриншотам также пробежимся быстренько. Скриншоты по стратегии KigaiBox. Давайте начнем с минусов. Ну, я думаю, буду показывать только результаты сделок. То есть, вот первая сделка, первый минус. Ребят, короче, долго грузится скриншоты. Я просто э, отправлю вам ссылку на эту папку в описании к этому видео на Google Диск. Можете скачать и сами посмотреть. Э, все. На этом, ребят, видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита.